Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID нерабочего нас устройства iOmega а модель iX4200D, как изменить уровень RAID массива, как добавить общую сетевую папку, настроить сетевое подключение к хранилищу и подключить ICSI диск.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 Сетевое хранилище NAS – это сервер хранения данных, подключенных к сети, который обеспечивает доступ к данным своим пользователям. Зачастую хранение информации в подобных устройствах основано на технологии RAID. Сетевое хранилище с RAID надежное решение в плане хранения информации, но есть факторы, от которых это не зависит. Нас устройство от Amega Lenovo, как и любое другое, имеет срок службы. Это означает, что после нескольких лет использования все устройства хранения имеют тенденции выходить из строя. Обычно средний срок службы большинства NAS-устройств составляет от 3 до 5 лет. В результате поломки NAS доступ к данным, которые были записаны на дисковом массиве, будут утеряны. Сетевое хранилище может выйти из строя из-за сбоя питания или колебаний напряжения, перегрева, случайного форматирования, переустановки. Повреждение файловой системы обычно это повреждение файла журнала, либо суперблока, а также механических неисправностей накопителей, RAID контроллера и так далее. В большинстве случаев устройства нас теряют данные после обновления прошивки, и чтобы получить обратно свои файлы, вам понадобится специализированная программа для восстановления данных. У производителя есть собственное программное обеспечение. Lenovo EMC для восстановления работоспособности дисков. Но проблема в том, что основная функция программного обеспечения заключается в переформатировании дисков. При переформатировании накопителей вы просто избавитесь от всей информации и восстановить ее будет непросто. Далее в видео я покажу как правильно выбрать утилиту, которая поможет достать информацию с дисков нерабочего нас. Данная модель нас устройства создает RAID при первичной настройке. Для того чтобы изменить параметры существующего рейд массива откройте утилиту для управления NAS. Перейдите во вкладку Хранилище, Управление дисками и откройте Параметры, выберите нужный уровень RAID и настройте другие параметры а затем нажмите применить. После начнется процесс перестроения, который довольно продолжителен по времени. Пока массив перестраивается, давайте продолжим настройку хранилища. Добавим папку с общим доступом и активируем сетевые протоколы. Для добавления новой папки откройте вкладку хранилище. Общие ресурсы. Добавить общий ресурс. Укажите имя и нажмите создать. Далее для настройки разрешения разверните вкладку права доступа. Здесь установите права для всех. или добавьте нужного пользователя, кликну по плюсу, добавить право доступа и нажмите «Применить». Теперь нужно активировать сетевые протоколы для организации доступа к сетевому диску. Переходим во вкладку «Сеть», «Протоколы». Включаем нужные сетевые протоколы, переместив бегунок в соответствующее положение. И для дополнительных настроек кликните по шестеренке рядом с нужным протоколом. Для настройки ACSI-подключения перейдите во вкладку Хранилище – «ICSI», активируем его и жмем по кнопке Добавить диск. ICSI, вводим имя, задаем размер, а затем создать. Для дополнительных настроек откройте параметры и ниже в следующей вкладке можно настроить пара доступа к диску. Далее осталось его подключить на ПК. Запускаем инициатор ICSI, в поле объект вводим IP адрес сервера и жмем быстрое подключение. а затем разметить диск в управлении дисками. После чего он появится в проводнике. В случае отказа сетевого хранилища можно попробовать использовать Linux. Для большинства NAS серверов Linux является естественной средой, поскольку они отформатированы в файловых системах Linux. Но если вы плохо знакомы с данной системой, это делать не рекомендуется, так как в результате неправильного выполнения команд можно затереть информацию на дисках. Правильным решением будет использовать специализированную программу для восстановления данных с NAS. Потому как большинство устройств нас работают на настроенной версии операционной системы Linux. И форматирование жестких дисков происходит с использованием файловой системы EXT. А управление системами RAID в большинстве из них основано на двух технологиях – MDADM и LVM. При подключении дисков напрямую к ПК с операционной системой Windows их не удастся прочесть. Чтобы прочесть накопители и достать информацию с них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 Но если у вас недостаточно свободных портов на материнской плате, вы можете использовать переходники USB to SATA. Также подготовьте дополнительные запоминающие устройства, на которых вы будете копировать восстановленные данные, внешние диски, другое сетевое хранилище или другое устройство. Извлеките диски из нас и подключите к ПК с операционной системой Windows. После загрузки системы.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 Загрузите и запустите программу. Hetman Raid Recovery в автоматическом режиме определит диски, вычитает из них служебную информацию и соберет из них разрушенный RAID. Как видите, программа на лету собрала рейд-массив. Он отображается вверху менеджера дисков. Здесь показан один общий накопитель. И ниже отображены его разделы, так как данное устройство основано на технологии Linux LVM дисковые массив отображается в программе в отдельной строке в разделы RAID. Для получения доступа к содержимому раздела его нужно просканировать, кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите открыть, выберите тип анализа и для запуска поиска утерянных файлов нажмите далее. Ждем окончания процесса и по завершении, чтобы перейти к содержимому раздела, жмем готово. Итак, как видите, программа нашла и отобразила все файлы, которые были записаны на диск.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 Hetman RAID Recovery имеет дополнительный функционал для повышения эффективности работы с дисками RAID, имеющими признаки аппаратных дефектов. Программа позволяет создавать образы дисков и производить анализ с образов, что снижает нагрузку на диски и предотвращает выход их из строя. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно.